всем привет с вами Милки Вэй и сегодня я делаю видео обращение к моим подписчикам эм, вот саманта снимала уже видео что мы хотим сделать шоу вопрос ответ где вы будете задавать вопросы не за долгие 2002 а пэтом. как бы нам и так и не появилось комментариев насколько я знаю и я прошу, пожалуйста, напишите какой-нибудь коммент, да или нет. То есть не какой-нибудь коммент, а да или нет. Ну, короче, или напишите уже вопрос для этого шоу. Либо под моим видео, либо под видео Саманты. Ну, короче, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал Zodot 2002, пишите комментарии насчет этого шоу и... Пишите вопросы для этого шоу, то есть внизу я оставлю ссылку на видео моей коллекции пэтов и вы можете задать вопросы абсолютно любому пэту. Всем пока! С вами был Милки Вей. До скорого!